всех приветствую на своем канале мастер про сегодня мы поговорим о такой вещи как дивертор то есть проблема состоит в том что периодически где-то с интервалом ну не сказать в 2-3 года дивертор имеет такое свойство начинает херню страдать начинает сать что можно в принципе сделать вот именно с, с моим смесителем свС которому уже ну, до хрена лет уже лет 10 наверное даже может больше. Из всего этого добра у меня сломался только переключатель дивертора. Да, кстати, я его, только я его и менял. Барашки до сих пор все карамбукса у меня живые. То есть все целое. И в принципе дивертор работает нормально. Единственная проблема, что он постоянно начал подкапывать. Я хотел бы вам рассказать, каким же образом можно в принципе, ну, починить его, если получится. Но бывает такое, что его починить невозможно и он через некоторое время просто в этом месте начинает разваливаться то есть вы ничего не сделаете Но для начала я покажу как его можно демонтировать погнали начнем с того как его в принципе демонтировать думаю каждый знает что диверта в принципе вытащить очень даже сложно именно такого плана и не портив сам переключатель сам барашек то есть Проблема в том, что вот эта термоставка, которая здесь сделана Из-за нее очень проблематично демонтировать Дивертус, в прошлый раз я просто -туда просто его выломал, потому что там вариантов было никаких и пытался его вытаскивать никак В этот раз я попробовал его вроде бы как аккуратно демонтировать, но аккуратно тут мало получилось, как мы заметим за зазубрины все равно остались, и это зазубрины от самой отвертки шлицевой то есть проблема такая, что аккуратно демонтировать его можно только именно вставляя отвертку. Можно, конечно, найти пошире, но это максимально. Есть, конечно, совсем задоверно, она бы сюда не залезла, потому что здесь расстояние между ним очень-очень маленькое. То есть что нужно будет делать? Просто потихонечку покачивая, то есть вы вот так вот поворачивая отвертка на бок просто надо поворачиваете и с каждой стороны вы пытаетесь это все демонтировать и потихонечку вытаскиваю то есть я вытащить то вытащил но видим зазубренные все равно небольшие остались как бы тут ничего не сделаешь тут никак не победишь да если честно когда вот она стоит вы хрен знают не увидите, что тут какие-то зазубренные остались и в продолжении да тут у нас находится Вот такие маленькие вот они пенечки, да, по сути это идет разъем для спецключа. То есть что для этого нужно сделать, особо не заморачиваться, берете там, ну, молоток там, да, и отвертку. И потихонечку просто начинаете, так как у нас резьба тут правая, просто на эти пенечки и потихоньку начинаете просто-напросто подстукивать. И потихоньку вот так вот она поворачивается, и она откручивается, в принципе, легко. Она сделана только для момента затяжки, то есть не сильно, то есть как бы особо не заворачивайтесь, и все это, в принципе, легко демонтируется. Так в чем проблема-то вот этого всего добра? Проблема в том, что когда вот это добро вот здесь стоит, этот дивертор, каждый раз, когда вы душем щелкаете, переключаете, она качается, и получается так, что резинка очень быстро изнашивается. Я, в принципе, у себя в наборе взял другую резиночку приблизительного размера. Вот она штатная стояла. На, по виду она цирка деформирована, она, конечно, уже не круглая, но в том плане, то, что она была уже затянута здесь, здесь я в пазу. И с годами, конечно, из-за температуры периодически она начинает дохнуть. То есть дивертор не обязательно сразу менять, если есть наборы со сменными кольцами то конечно это можно все поменять и назад таким же образом в принципе установить там тоже есть вот именно лапки да то есть как бы кто не, кто не понял вот внутри там имеются шлицы под установку этого добра то есть если вы будете устанавливать подбирайте это чтобы шлицы попали вот оно попало и все и назад ее закручиваете, вот опять проморгал, и назад закручиваете эту резьбочку. Все. И таким вот образом вы можете, в принципе, самим отремонтировать дивертор на своем смесителе СВС без каких-либо, в принципе, проблем. Это можно сделать самостоятельно, без особых, как бы, ну, единственное, только то, что кольца нужно Кольца подбирать в автомобильных магазинах вы их будете можно их на, в автомобильных магазинах найти Но советую просто напросто на Алиэкспресс или там на джуме заказать себе набор, чтобы у вас такие кольца лежали Кому информация была полезна, поставь обязательно класс этому видео и обязательно напиши свой комментарий Ремонтировал ли ты такой смеситель? Всем спасибо за просмотр! Всем пока!